Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на канале «Бухгалтерские услуги». Те, кто заходил на мой сайт, знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского учета вашей организации или ИП, а также за услугой по обучению ведению бухгалтерского учета в программе 1С «Бухгалтерия». Сегодня идет продолжение урока, который называется «Корректировка» записей книги учета доходов и расходов. Этот урок будет интересен тем, кто работает на упрощенной системе налогообложения «Доходы минус расходы». Но для этого посмотрите сначала первую часть этого урока. В первой части урока мы остановились на том, что обнаружили, что у нас один расход не попал в книгу учета доходов и расходов и внесли... Ручную запись книги учета доходов и расходов добились, что у нас этот расход попал. Этот расход был в дате 10 декабря. Вот это наша ручная запись, которую мы внесли. И, соответственно, после этих изменений у нас поменялись итоги. Все итоги поменялись. Поменялся итог за первый, за четвертый квартал, поменялся годовой итог. И изменилась налогооблагаемая база. В прошлый раз она была больше 400 тысяч, теперь осталось 365. И далее необходимо изменить сумму начисленного налога. Начисленный налог у нас был со старой базы 60 тысяч три рубля. Теперь его необходимо изменить. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно открыть операции, закрытие месяца. То есть книгу-то мы поменяли, а начисления у нас остались старые. И теперь их необходимо изменить. Так как все эти действия происходили в декабре 2016 года, то нам необходимо перепровести документ, Закрытие месяца за декабрь 2016 года. И вот видите, программа нам сама пишет, что перепроведение документов, начиная с 10-12, потому что мы входили в 10-12. Вот в этой дате у нас произошли изменения. Здесь в этом документе нажимаем «Отменить закрытие месяца». И теперь снова нажимаем выполнить закрытие месяца. Закрытие месяца занимает некоторое время. Если очень много документов за месяц, то и какой-то старый несовременный компьютер, то это может занять даже очень длительное время, и 15, и 20, и 30 минут, возможно. Ну вот в данном случае это достаточно быстро происходит. Но все-таки, видите, какое-то время занимает. Так, все проведено. Отказываемся закрывать январь. Нажимаем по, по крестику. Э, нас интересует расчет УСН. Показать проводки. Старая сумма была 60 там с чем-то тысяч. Смотрим, какая новая сумма. Смотрите, налоговая база здесь изменилась триста шестьдесят пять тысяч, и налог по УСН стал пятьдесят четыре семьсот девяносто три рубля. Формируем книгу, формируем оборотно-сальдовую ведомость. Проверяем, что сумма в оборотно-сальдовые ведомости также изменилась. Отчеты. Оборотно-сальдовая ведомость сформировать. Налог по УСН начисляется на счете 68, восемь субсчет двенадцать. И сумма у нас стала меньше пятьдесят четыре семьсот девяносто три рубля. Также вы можете вносить и много других записей ручных в книгу учета доходов и расходов. Еще раз напомню, где это делается. Это операции, записи, книги доходов и расходов. Вот наша запись была, которую мы сделали на начале первого урока. Также можно сюда добавлять и другие записи. Но хочу сказать, что... Увлекаться этим не стоит. Вам все-таки лучше добиваться от программы, чтобы она вам вносила эти, чтобы она правильно вам начисляла налог. Для этого вам необходимо зайти в настройку учетной политики и проверить все ее настройки по упрощенной системе налогообложения. На этом все. Я надеюсь, что информация была полезной для вас.